прежде всего хочу подтвердить все, что было сказано президентом Бушем, когда он характеризовал нашу встречу, могу даже добавить, что я рассчитывал на откровенный диалог, на открытый, доверительный, но в этом смысле, как в таких случаях говорят, в действительность. Ожидание превзошло, потому что это был не только доверительный разговор, но, я бы сказал, предельно открытый. И очень интересный для меня был этот разговор, потому что президент, как историк, предложил такой широкий взгляд на проблемы. Мы отложили в сторону бумаги и очень... Интересно и позитивно рассуждали о прошлом, настоящем и будущем наших стран и о развитии ситуации в мире на длительную перспективу. Это был интересный разговор. Думаю, что мы нашли хорошую основу для наращивания сотрудничества и выхода на грамматичное между Россией и Соединенными Штатами. Сверили наши подходы по ключевым направлениям. И еще раз зафиксировали принципиальную общую позицию. Хочу вернуться к тому, что говорил президент совсем недавно. Россия и США не являются противниками, не угрожают друг другу. А вполне могут быть союзниками. Учитывая, что Соединенные Штаты и Российская Федерация, как никто другой, как никакая другая страна мира, много накопили ядерного оружия, оружия массового уничтожения, поэтому на наших странах лежит особая ответственность за сохранение всеобщего мира, за поддержание безопасности, за строительство новой архитектуры безопасности в мире. предполагает тесное двустороннее и международное сотрудничество для укрепления основы безопасности в 21 веке. При этом любые односторонние действия могут лишь затруднить решение основных проблем современности. А Одной из центральных тем нашей беседы были вопрос укрепления стратегической стабильности. Мы объявлялись нашими подходами. Для меня было важно услышать что и как думает президент Соединенных Штатов, послушайте это от него лично. В свою очередь, разумеется, изложил подходы России в этой сфере. Различия в подходах есть. И, конечно, в один момент их невозможно преодолеть но я убежден, что у нас еще впереди конструктивный диалог, и есть желание говорить на эту тему, разговаривать, слышать, слушать и слышать друг друга. На мой взгляд, это очень важно. Мы с президентом договорились дать поручение министрам обороны, министрам военных дел экспертам продолжить эту дискуссию для всяких пауз. Конечно, обсуждали и достаточно острые региональные проблемы, и Ближний Восток, и Афганистан, и Балканы. Должен сказать, что дискуссия эта показала, что различия у нас в подходах к основным проблемам современности гораздо меньше, чем того, что нас объединяет. Отличия в позициях двух сторон, не носят по этим основополагающим проблемам такого глобального, неразрешимого характера. И думаю, что не, будет неправильно, если мы будем выпячивать проблемы и не обращать внимания на те основополагающие вопросы, принципы наших отношений которые являются базой отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Мы с господином президентом были едины в том, что нынешнее состояние российско-американских экономических связей не соответствует возможностям наших стран. Правительство Российской Федерации Бизнесмены обоих стран и администрации США, конечно, могут сделать больше для поддержки активности с двух сторон. И господин президент Любезно согласился дать дополнительный импульс бизнесменам Соединенных Штатов, а мы сделаем все для того, чтобы принять представительную делегацию бизнеса Америки в Российской Федерации. Тем более, если она будет соглавляться одним из лидерах администрации, с нынештем. Здесь нужно конкретных проблем. Мы говорили об энергетике, говорили об использовании возможностей Каспия, Как вы знаете, скоро вступает в действие новая трубопроводная система, которая будет транспортировать энергоресурсы из района КАСПИ через Новороссийск. И дальше. Совместно. Это совместный проект двух компаний, Российской, американской, российской и Американской компании. Который речь, это не последний проект. Хочу подчеркнуть, что все эти вопросы, которые обсуждались с люблями, станут предметом нашего дальнейшего диалога. И мы действительно договорились о встрече в Генуе и о встрече в Шанхае на в саммите Я благодарен президенту за приглашение посетить Соединенные Штаты. С удовольствием это сделают, тем более, что он обещал с водителями раньше. Я со своей стороны буду рад принять его у себя дома, а не только в России с официальной визит. И последнее. В прошедшие месяцы да, и накануне нашей встречи очень много было рассуждений о том, что российско-американские отношения перегружены проблемами и идут к какому-то кризису. Думаю, что характер и итоги наших сегодняшних переговоров с президентом Соединенных Штатов поможет конец рассуждениям подобного рода. Мы четко видим позитивную перспективу нашего сотрудничества. И настроена на совместную работу в интересах конструктивных, прагматичных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И, конечно, не могу не сказать слова благодарности в адрес наших хозяев, которые не только обеспечили нам все условия для работы и встречи, но и создали очень хорошую, благоприятную моральную атмосферу. Большое спасибо. Делать с эффективными людьми. успели сказать, уже все заработало. А, я, я так понимаю, что вы имеете в виду общую ситуацию на Балканах, на Тиболне, Косово а, и так далее. Значит, у нас есть собственное представление о том, что здесь происходит, и о том, как мы должны действовать. Мы сегодня обсуждали это с президентом Соединенных Штатов господином Бушем. Самое главное, мы, на что мы должны обращать внимание, это положить твердый заслон, эффективный заслон всякому экстремизму, национальной нетерпимости, религиозного экстремизма которые пытаются решать, ну такая даже очень сложная проблема, проблема национального религиозного характера, но силы и оружие не достойны поддержки международного сообщества. У нас в некоторых странах бывшего Советского Союза, вы знаете, об этом мы говорим, об этом частенько скажем, в прибалтийских государствах, мы полагаем, что нарушаются права человека, прежде всего русскоязычного населения. В Матфе, например, 40% русскоязычного населения. Огромное количество неграждан до сих пор не могут люди гражданство получить. Мы же туда оружие не направляем. Мы же не поддерживаем и не занимаем там терроризм. Мы же не подталкиваем людей решать вопросы национальной, э, национальной значит, идентичности э, и э, религиозной идентичности. Не подталкиваем людей решать все эти сложные проблемы путем оружия. Еще раз подчеркиваю и настаиваю на том, что люди, которые пытаются это делать, недостойны поддержки международного сообщества. А наоборот, международное сообщество должно точно и ясно заявить. Все, кто пытаются это делать, получат достойный ответ. Все эти сложные проблемы можно решать только путем переговоров. Это сложный процесс, требующий терпения. Но другого пути нет. Обскочили. Официальная позиция России известна. Я не думаю, что нужно тратить время для того, чтобы еще раз ее здесь озвучивать. Мы полагаем, что договор против ракетной обороны 1972 года является краевольным камнем современной архитектуры международной безопасности. Мы исходим из того, что есть элементы, которые нас объединяют с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Когда мы слышим о озабоченности будущего и об угрозах, то мы соглашаемся с тем, что мы вместе должны думать над этим. Но мы исходим из того что эти озабоченности и угрозы все-таки это разные вещи. Угрозы нужно определить, а посмотреть, где они, а потом принять решение о том, как им противостоять. Мы понимаем, что лучше это делать совместно. Судя по сегодняшнему диалогу, у меня сложилось впечатление, что у нас может быть конструктивная развития ситуации в этом направлении. Во всяком случае, президент внимательно слушает, слышит наши аргументы Я думаю, что дело специалистов, как я уже сказал, они будут продолжать контакты между собой, выявить общую платформу и попытаться найти совместное решение. Что касается э, э, проблем Распространение и нераспространение, то, должен сказать, что, по нашему мнению, эта тема очень близко связана с договором по противоракетной обороне, потому что на него, как на оселок, нанизаны многие другие договоренности в мире. И некоторые пороговые страны в случае разрушения прежних договоренностей могут только разрадоваться. И сказать, ну хорошо, теперь мы, мы вчера были порогами, нас никто не признавал, сегодня мы считаем себя ядерными. Признайте нас в этом качестве. Это тоже проблема, на которой нужно совместно подумать. Значит, можно до России доверять? Я на это вопрос отвечать не буду. Я вам задам такой же вопрос. Сейчас возложу. Я вам сейчас зачитаю, я вам сейчас зачитаю, это рассекреченный. Собственно говоря, это, это было в печати уже давно, но сопроводительные документы были секретными в свое время. Написано, копия рассекречена, было совершенно секретно. Значит, это нота. Советского правительства 1954 -го года, направленное странам, участницам НАТО. Здесь написано следующее. «Руководствуясь неизменными принципами своей миролюбивой внешней политики и стремясь к уменьшению напряженности в международных отношениях, советское правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в североатлантическом договоре». Так, э, советское правительство предложило э, предложение захиста сопровождались расширением Атлантического пакта путем присоединения Советского Союза и к Североатлантическому договору. Не необходимости подчеркивать совершенно нереалистический характер такого предложения. Это ответ. Значит, э, я... А помните, где-то год назад примерно, может быть, на вопрос о том, вот как вы относитесь, возможно ли, чтобы Россия как-то присоединилась к НАТО? Я сказал, а почему бы нет? И сразу же, а, бывшая госсекретарь, госпожа Уолберт, не помню, где она была, где-то в командировке в Европе, сказала, но это не обсуждается сейчас. Вы понимаете, дело в том, что а, мы не относимся к НАТО как враждебной организации. Конечно, нет. И... Я очень благодарен президенту Соединенных Штатов, что наконец-то с территории США прозвучали эти слова. Для нас это очень важно. Это дорого стоит, когда президент Великой Ержовой говорит о том, что он хочет видеть Россию в качестве партнера, а может быть в качестве союзника. Это дорого стоит, повторяю. Но а если это так, тогда... Мы же задаемся вопросом, это военная организация или нет? Военная. Нас там идти не хотят? Не хотят. Она двигается к нашим неуверенитам? Двигается. Зачем? Вот. вот что лежит в основе нашей позиции. Они а, а непринятие надо как такового, как организации. Но я думаю, что это с учетом того очень э, позитивного настроя, который у нас сегодня сложился во взаимоотношении с президентом, это тоже может быть предметом отдельного разговора, поскольку, вы знаете, Россия сотрудничает с НАТО, есть у нас договор, постоянно действующие СПС, есть другие инструменты. Я бы э, полагал, что и по этому направлению нет необходимости не нужны обстановку. И... Мне кажется, что... Исходя из обоюдного понимания, что мы являемся партнерами, мы и будем исходить, решая эту очень сложную проблему. Мы ведь не просто договорились о том, что наши специалисты будут встречаться и обмениваться мнениями. Мы договорились о том, что они обсудят совершенно конкретные вопросы, которые вызывают озабоченность и с двух сторон. По поводу этого процесса. Конкретные вещи. Я сейчас не готов об этом говорить публично, но речь идет о конкретике. Кроме того, должен сказать, что ведь между э, Россией и Соединенными Штатами подписано два протокола по нестратегическим ПРО в Нью-Йорке и Хельсинке, по-моему, Значит, и это тоже предмет особого рассмотрения. Нужно, чтобы специалисты определили. Определили, повторяю, еще раз угрозы. И второе, то, что им мешает противопоставить имеющуюся у нас мощь для нейтрализации этих угроз. Думаю, что мы можем выработать общий подход. Перегружаться наши отношения различными бюрократическими структурами и комиссиями не всегда оправдано. Главное создавать условия для эффективной деятельности бизнеса. Мы знаем планы президента Буша в отношении налоговой сферы, в отношении некоторых других мер, которые намечены в экономики Соединенных Штатов. Мы со своей стороны еще очень многое должны сделать для того, чтобы экономика России была привлекательной для иностранных инвесторов. Хотя среди иностранных инвесторов американцы занимают у нас первое место. Естественно, что прежде всего с учетом проблем в энергетике, юридических проблем в мире в целом, американский бизнес проявляет интерес. Корейские. Но мы знаем и планы президента по поводу атомной энергетики. У нас здесь тоже, мне кажется, есть о чем поговорить и есть совместное поле для деятельности. У нас неплохо работают уже соответствующие структуры по переработке урана и тому, и так далее. У нас неплохое сотрудничество в космосе. Думаю, что в значительной степени к тому, что существует, функционирует успешная Международная космическая станция. Мы обязаны России и Соединенным Штатам. У нас очень много других направлений. Ну а когда приедут бизнесмены, это зависит от американской стороны, мы будем рады принять их в любое удобное, как в таких случаях говорят, время.